Всем подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы гуляем. Вот знаете где? Знаете где? Ну, покажи, где мы гуляем. Типа, хотела пошутить весь мир в мой сортир, но не буду. Ладно, я уже пошутила. А тем временем мы должны идти дальше, потому что если мы хотим застать, скажем, что я дождя, и нифига не это... Не того и этого, короче. Не попасть под дождь. Хотя у нас зонты есть, но тут может начаться гроза, типа, и э, все будет очень печально, все очень плохо будет, наверное. Но как минимум вымокнем. А, так, а вот тут раньше была дорога, видишь? Вот нам по ней. Ты же понимаешь, что если мы ну, типа, сейчас достанем дождик, то. Скорее всего, я не искать другой суд. либо подлезеть Тут, короче, как то раз мне в капу попала гусеница. Ты знаешь, зеленая, здоровенная, с какими-то рыжими пятницами. Я знаю, что это было за гусеницей, я ее Ах, не угу. Оп, оп, оп. Новая дорога. Новая дорога образовалась. прикинь. Кто-то в лес едет. Кто-то А еще мне все это душили. Я сюда вот прям усел вот, сегодня утром вообще приехал. Блин, сначала было больно, там чешет. И она еще не сдохла. То есть я ее просто откинула. Прикинь? Просто до себя клубники. Целое поле клубники. Дикое. Вот она. Так, оп. И ешь. Кто-то заж ⁇ покусает. Заж ⁇ покусает. Сейчас вот мы все эту ебанину терпим только из одного пейзажа и э -э. ягодки А еще тут тут на нем залуди в конце лета Вот, а еще тут есть орешник Ай, еб твою мать Орешник на нем орехи Ореха Давайте а, немножко а, посотем клевер. Пойдемте дальше. Тут еще раньше, знаешь, такие эти до потопные. Допотов... Вс, не могу пересправиться. Короче, со времен динозавров такие, панцирные, сегментированные, э, типа рыбок жили. Э, с длинными хвостами еще. Вот когда тут проливные дожди все лето идут, или, по крайней мере, пока они шли, вот здесь была лужа постоянная, вот там, вот вон там, куда мы сейчас повернем. Вот, там была постоянно огромная лужа. И у неё вот эти штуки водились, смотри. Переходи как-нибудь. Ох, Ох, ух, бля. Сука. Как тебе вот эта уже? Как тебе она? Нравится? Нравится лужа? Ох, Она похоже на бушку глинусь. Главное не емнется, главное сука, не емнется, она глубокая, надо было кучу делать Тебя не грызут? Вот я им прям наносила, надо. Сейчас наш. Емнется. Забыла. Насколько тут это все противно? Насколько это все противно? Все закрыло? Вариках. Видишь, тут уже обрывчик такой. Тут еще можно спуститься. А мы идем к невозвратному обрыву. Который, я хочу можно прыгать. Да, всего один раз. Ты можешь прыгнуть на сегодня. Ну вот. Вот оно. Он вот раньше был больше, на два метра. Осыпался. Вообще никого. вообще никого. вообще никого. А, только один. Фу, Русские танцы — это не что иное, как отмахивание от комаров. А знаешь все почему? Потому что они в стране и летают фигурги. Лесучие. Ты можешь приблизить и увидеть, как воздух состоит этих... Сосущих тварей, насекомых убегать. Ай, сука! Держи! У -у -у, лучше открою, чуть потом еще остается. Вот так вот. сюда. С головы сорвал ветер мой колпак. что в солнце сюда приходишь? Когда солнце, да? И комаров нет. Ну, либо они есть, но их не так много. Помогите! Помогите! Меня кушают. Меня жрут нагло, нагло жрут. Комары, блядь, везде. Ах, и все пошло. А -а -а. Че? Смотри, видишь, озеро видно. Вон там. И раньше не было. Какое-то новое озеро. Мне нужны драйды подлиннее. Я их буду отращивать. Пока не отращу дрыны до задницы, я сюда, пожалуй, не приеду. У меня ноги все будут в укусах. Я тебе отвечаю. Видишь, он там такое место, ну, типа, так выжженное. Там раньше был пруд. Он не сгорел. Он высох. Был вас тут. Было ритуально слушано, черт возьми. Какая-то повелительница мух. Вот только не спрашивайте, почему у меня в этом блоге не мытая голова. Вот, Не, ну я заранее скажу, что, типа, тут голову особо не помоешь. Я честно пыталась, но тут дождь начинается, то она просто не моется под душу. Ее же надо мыть отдельно, типа отдельно от дред. Вот, а потом идешь куда-нибудь и потеешь. Глаз, ну, грязный такой, может быть, она мне не нужна. Что, самые голодные летают что ли ничего самые голодные летают самые смелые садятся а вот туда если идти туда вот не ждать вот, да? то там будет старая мельница ну, остатки старой мельницы там раньше поселение было пойдем короче как ни посмотри все одна и та же будто Эх, блин. А вот на этом я, пожалуй, завершу, потому что надо как-то еще вернуться. Тут комаров куча. Сейчас всех нас съедят. Вас тоже съедят. Через экраны прям. А это вообще жопа какая-то. Тут воздух комарами пропитан. Поэтому все. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что посмотрели со мной вместе на этот чудесный, шикарный вид вот, всем удачи, всем пока. Помогите. Мон не преследуют. Они не преследуют.